Поделюсь одним откровением, которое произошло лично со мной. И это было так неожиданно, так интересно, увлекательно. И, конечно, делюсь я этим для того, чтобы, возможно, это у кого-то тоже есть из вас. И э, если это есть, значит, сейчас это проработается, это очень такое мощное, знаете, вот есть убеждения, которые мы как-то в голове, да, своей, э, ну, знаем, э, понимаем, признаем и как-то их потихонечку-потихонечку прорабатываем. Но э, есть, знаете, такое убеждение, которое еще называется как скрытый, как невидимка как невидимка, к которой мы привыкли таскаем всю жизнь. Возможно, где-то бывает 20 лет, 50 лет, ну, неважно, да? всю свою жизнь мы таскаем и даже мы можем сказать, что да, мы оказывается это таскаем всю свою сознательную жизнь, но а, что происходит да, в жизни? Мы иногда, когда нас посещают какие-то моменты в жизни, ну, неприятности. Они могут быть мелкие, они могут быть такие крупные, да, вот такие неприятности. И мы всегда говорим, а, «Боже, за что же мне это?» Понимаете, мы всегда вот начинаем вот каким-то образом вот так вот э, обвинять кого-то. То есть виновата будет у нас... Государство, там что, что еще может быть виновато, общество, да, какой-то, а, коллектив, с которым мы работаем, или а, люди, с которыми мы общаемся, да, там, друзья, родственники, родители а, и так далее. То есть список этот можно вносить всех-всех-всех, с кем мы общаемся, и в том числе и живое, и неживой. то есть есть в этом такая... Обратная сторона медали, да, когда мы не замечаем, что с нами происходит из-за вот, таки, из вот таких вот скрытых убеждений, из-за вот таких скрытых убеждений. Поэтому а это убеждение приводит нас к нежелательным последствиям, нежелательным последствиям, конечно, это такое бывает. Но вот э, касательно финансов, э, недавно у нас скоро, как вы знаете, будет такой но ну, это не финансов касается, это другого, это более приятного, это темы замужества и улучшения отношений, так как вы знаете, что, ну, кто не знает, скажу, и кто со мной не знаком, скажу, да, <laughs> меня зовут Саули Тенебаева, и в 2013 году со мной произошло одно из таких прекрасных чудес, мы с Муратом поженились, да, то есть это было 23 ноября, и, конечно, Скоро этот день, и в честь этого 22, 23, 24 ноября у нас будет вебинар, буду вести его я, это на тему вот как правильно выйти замуж, да, или улучшить свои отношения. Поэтому, если кому интересно, пожалуйста, там есть ссылка, к вам приходят письма, подписывайтесь, следите за новостями, там тоже есть конкурс. Вот до этого у нас конкурс был, многие проигнорировали, решили, что да, ну кому же это похудение может достаться, да, ну такие деньги. Но на самом деле нужно все-таки доверять миру, и здесь вот тоже у нас там конкурс, поэтому делитесь с этим конкурсом, а, приглашайте своих друзей, знакомых, возможно, этот вебинар кому-то круто изменит жизнь. Но сейчас не об этом, а сейчас о том, что мы вот как раз, я готовилась к этому вебинару, и обнаружила у себя очень четко, то есть я сидела, составляла для людей практику, которую я там буду проводить, ну и так далее, и так далее. И много интересного, конечно, как, ну, перед тем, как провести что-то, обычно любой человек, ну, что-то делает, да, для этого, ну, готовится, какие-то организационные моменты и так далее. И вот сидя за таким случаем, я раз, меня так накакивает что-то, и перед глазами, знаете, как инсайт, как раз, как-то вот жизнь пробегает вот так, потому что мне нужно было собрать какие-то примеры, чтобы рассказать людям, да. И тут пробегает, пробегает, пробегает, я такая сижу, вот как будто меня что-то вот как дали мне по голове, да. Вот когда вот осознание идет, такие, знаете, вот как будто э, бывает состояние вот как... Э, кто-то говорит, как будто молния ударила, да, или еще что-то, вот, как электрический ток какой-то. Ну, здесь вот именно было вот такое состояние, вот, как будто меня чем-то по голове огрели, и я не понимаю, что происходит, да, вначале. И вот это вот, пошла жизнь перед глазами, и где-то, знаете, такие случаи, где-то вот, 22 а, примерно ситуации, я вспомнила, может, их еще и больше было, но вот я четко осознала вот эти 22 ситуации жизни, они вот как раз перед глазами знаете, как кадр, да, так, пронеслись, и я сразу включила себе, так как уже умею это делать, да, если бы раньше это было, ну, лет 20, там, 15 лет, даже, ну, даже 10 лет назад, да, когда я только вот начала такие первые такие осознанные шаги делать, это была бы такая ситуация, я бы села и сказала, бедная я, несчастная я. «За что мне это все?» И вот начала беседовать на жизнь, да, и вот, конечно, и плакала бы там, и все, и... Ну, вот, вот такое состояние было. Но сейчас, конечно, это состояние уже отличается от того, то есть я села такая и думаю, нет, что это такое? То есть так, что-то интересное. Я просто это все разложила по полочкам, включила, абстрагировалась от себя, Включила наблюдателя и начала разбирать каждую ситуацию. И вот я еще зацепила одну нить, другую, вот так, корень, вытаскиваю, вытаскиваю, вытаскиваю, вытаскиваю. И раз тут у меня, знаете, вот как еще один фазм вот, из непонятного жизни, как бы он еще склал, ну, как бы уклался как нужно, да, и вот стало какое-то как, вот знаете, мгновение такое, как озарение, как осознание чего-то, да. Вот же ну вот же, вот же. То есть раньше как было. А, когда я первый раз а, над этой темой проработала, ну, не над этим шаблоном, а почему же у меня вот такие в жизни идут, вот как, ну, как мне казалось, там, такие трагедии, да, такие вот жизни, какие-то какие непонятные ситуации, а, потери какие-то, почему же у меня это в жизни идет, я этот корень еще отрабатывала, на выездном тренинге у Мурата, да, когда еще в 2011 году была. И вот помню, я вытаскивала, вытаскивала, там что-то вытаскивается, вытаскивает какой-то корень. Там, знаете, корни, это может быть как, вот представьте, как э, дерево, которому 300 там, и более лет, да, и вот такие у него корнищи. И вот представьте, как это тяжело, да, вот это дерево -то свалить. И вот то же самое, вот эти корнищи, значит, я себя вытаскиваю. Знаете, я это все физически там ощущаю было. Вот вытаскиваю, вытаскиваю, я помню, что что-то внутри там, как вот было ощущение, что там какая-то точечка осталась, да. Но я думаю, ладно, значит, это из другого корня, из другого случая. И вот время от времени, когда я прорабатываю, вот когда вот, как, как бы, знаешь, вот, как грядку себя просеиваешь, да, работаешь и каждый раз повышаешь, то есть мы всегда же говорим вам, а, повышайте свои вибрации, да. И вот здесь то же самое вот, время от времени, когда вот ты а, начинаешь вот, ну, идти да, вперед, прорабатываешь, эти грядки обратно а, пропалываешь, и вот понимаешь, что вот, иногда бывает такое состояние вот раз какой-то вот этот червячок, который вот, там лежит, ну ладно. Потом, да, вот пойду там чай попью, еще что-то отвлекся. И вот этот корень то оказывается, я его как бы отработала полностью, да, потому что я в этом плане очень четко, ну, понимаю уже, осознанно иду по этому пути и знаю, что каждый раз слой за слоем ты что-то находишь. То есть человек такое существо, что мы всю жизнь, как бы, знаете, это, когда стоишь на осознанный путь, всю жизнь ты что-то из себя вытаскиваешь, ты что-то прорабатываешь и идешь, идешь, идешь вперед. Самое главное здесь, не нужно останавливаться и опять-таки сетовать, да, вот впадать в ту ситуацию говорить, ну, бедная я, несчастная я, да, и так далее. То есть этого не нужно делать, а нужно радоваться каждому своему шажку, каждой своей победе и идти вперед, вперед, вперед дальше, да? то есть вот таким образом и каждый раз оно будет легче, легче. И вот представьте, если я раньше могла как, ну, сама себе помочь, то могла там один случай, да, брать конкретно и проработать там, ну, несколько. Ну, когда это вся твоя целая жизнь и вся твоя родовая система, а еще понять через это систему человечества, это вот, знаете, это круто. То есть себя чувствуешь таким мастером, да. Вот. И вот это у меня получилось. И знаете, вот уже к этому времени постепенно прорабатываю, у тебя уже уходит мало так времени, это буквально, ну, минут пять, наверное, ушло на это все, вот буквально это все так быстро, знаете, вот как пылесосом из тебя, да, и вот выскакивает. А, ну, суть в том, что а, я осознала у себя вот этот вот скрытый, вот я еще раз говорю, что именно есть у нас такие невидимки, шаблоны невидимки, которые, они, казалось бы, идут с другими вместе, там оно у меня шло к тому, что, вот знаете, вот, как э, было раньше, э, все равно отнимут, да, потому что я прослеживаю, но, да, опасно, наверное, к этому, да, еще есть вот этот страх успеха, есть еще, знаете, вот к нему привязаны, вот, они, может быть, какие-то, не знаю, может быть, родственники какие-то, да, вот к нему привязаны еще, знаете, вот такие, такой вот, э, сейчас скажу, обратная сторона, то есть это вот именно, как Мурат сейчас объявил, Подставлять себя – это хорошо. Представляете? И когда вот эти слова я от своего подсознания услышала, я сначала сидела, да, вот такая, я думаю, вот первое у меня, знаете, вот такое было состояние, «Дура, что ли?» Как это? Вот если умом говорит, да, вот представьте, вы сидите перед психологом, да, и вам психолог говорит, да, у вас же вот это состояние, вот подставлять себя – это вот хорошо, да? Вы теперь поняли? И вы скажете, ну, она, наверное, дура. Я точно не дура, да? Вот, вот такое у вас будет состояние, понимаете? То есть, а, то есть, ну, как можно себя подставлять? Ну, здравый смысл говорит так обратно. А на самом деле, оказывается, можно, понимаете? То есть это вот, вот такой вот шаблон, который на инстинктивном уровне, то есть мы же э, говорим, что вот, я вам это вот подробно еще на этих вебинарах расскажу, да? что э, и вы раньше, может быть, слышали от меня, что вот именно у нас есть такой рекинот, который называется наш вот эти, э, э, который руководит нами нашими инстинктами. Да? То есть наш мозг еще не успел вот, проанализировать эту информацию, а он уже бежит чего-то там из себя выставляя, вот, что-то делает уже, понимаете, то есть вперед вас. Потому что он это для чего делает? Он когда-то это запомнил с вот, истории человечества с историей вашей семейной системы, из вашего рода, что да, это нужно делать, чтобы, э, то есть цель его, чтобы вы выжили, чтобы вам сохранить жизнь, чтобы вас вынести из этого состояния, понимаете? Самое главное, неважно, какими путями, но сохранить жизнь, понимаете? И вот, вот таким образом, э, видимо, мой рептильный ум сохранял мне жизнь, да? А на самом деле, что получалось? Обратная сторона, то есть я как бы вредила себе, получается, да, и в итоге, в итоге вот этими, э, вот этими выборами, знаете, вот получается, что я как бы, ну, делала в жизни то, что приводило, что мои вот эти действия приводили меня, например, раз касается это финансов, скажу, там и другие ситуации были, но вот то, что касается финансов, именно к финансовым потерям, и знаете, потери были большие. А это были миллионы. Я вот на том вебинаре рассказывала, что первый миллион я заработала 23 года. Понимаете? То есть если вот говорить о таких потерях, то это было именно вот из-за вот этого, вот этого шаблона. Шаблона действия, которые, как говорится, подставлять себя – это хорошо. Понимаете? То есть а, и здесь получается, что у меня еще такое тесное переплетение, знаете, идет конфликт таким этим, что, а, знаете, вот деньги, деньги, да, вот, как говорится, а, зарабатываешь тяжелым трудом, то есть или своим трудом, да? То есть, естественно, вот это я вам говорю о потерях, которые действительно эти деньги я сама лично сама заработала. То есть они мне не упали просто так с неба, понимаете? Я их заработала, и в итоге вот эти вот конфликтные вот эти ситуации, да, они во мне вот знаете происходило, оказывается, вот этот конфликт ассоциаций. Почему я это так подробно вам рассказываю, чтобы вы сейчас у себя это проследили и может быть, кому-то это очень поможет сейчас, и очень, понимаете, тоже изменится у него, и произойдет какой-то вот этот щелчок, да, вот этот щелчок, и придет какой-то вот инсайт вам, что да, у вас это так. А если это так, значит, нужно это из себя вот это вот прорабатывать, понимаете? Просто выкорчевывать шаг за шагом прорабатывать. Потому что это вам даст именно то, что. Ваш инстинкт будет вперед вас бежать и создавать вам такие ситуации. То есть, понимаете, оно еще образует, что еще в этот момент образует? Это образует еще вот эту сущность, да? Сущность чего? Вот это привязка к этому шаблону, потому что ты за него привык цепляться, как за спасательный круг, потому что он тебе спасает жизнь, да? И вот, вот эта сущность, она будет, вот она, знаете, вот как магнит вот внутри где-то сидит, да? И оно будет притягивать вам, притягивает вам, как это работает. То есть это вот эти грабли наши, понимаете, любимые грабли, которые вот как магнит, оно тебе тянет, тянет, тянет вот эти ситуации, понимаете. И оно будет вот в таком состоянии, а из этого, раз вы этим движетесь, раз вы этому даете место быть, вы же это подкармливаете, понимаете. То есть вы как бы э, являетесь еще для этой сущности как энергетическим донором, понимаете? То есть вы отдаете эту энергию туда, которая могла бы у вас быть на ваше созидание. И оно, э, например, чем это чревато для вас, да, как донору? То есть это чревато там всякими психоэффективными заболеваниями, понимаете? А, а, любые болезни могут быть. Здесь, как говорится, где тонко там рвется. Потом, чем это чревато? Это чревато таким чувством вины, это чревато такими, э, какими-то еще чувствами гнева, обиды, зла, потому что вы же начинаете кого-то еще и обвинять, понимаете? Потому что всегда вот здесь э, мы на себя не хотим смотреть, э, мы же как... Э, не понимаем, что с нами происходит. Вот сейчас Мурат говорил, да, как вот этот таракан, который не видит руку, а видит вот эти пальцы только, понимаете? То есть мы не видим этого. Мы не видим вот этого выхода. Почему? Потому что здесь, конечно, подмешивается и наше эго, понимаете? Здесь могут под, может подмешиваться другие паразитирующие мысли, понимаете? Потому что их у нас, как говорится, очень много вокруг. Потому что мы еще как, э, так как мы люди живем в социуме, и чем мы ближе к нему, да, тем мы больше как бы подвержены к его условиям, э, мы как бы соблюдаем это, да, если что-то хотим себя, там, ну как, заработать денег, показаться в красивом свете, да, то есть и так далее, и так далее. Мы это вольно или невольно соблюдаем, но э, нужно понимать, вот эту, понимаете, не переходить вот эту крайность именно для себя. То есть где вот этот именно предел. Если вы это будете четко осознавать, то вы себе нанесете меньше урона, то ваш мир будет в порядке. Понимаете, то есть поэтому уже, который раз убеждает, что мир все-таки это зеркало. Понимаете, поэтому прежде чем посмотреть куда-то и сказать почему же это так да вы себе задайте этот вопрос это хороший вопрос для того чтобы найти ответ а потом задайте зачем это себе зачем вам это нужно для чего вам это надо понимаете вот и тогда вы вот этот свой опыт просто легко трансформируете в свои вот эти вот уже такой хороший опыт да в такой опыт как говорится мудрости своих копилку мудрости и вы это как э, научаетесь, научаетесь, что да, вы этот урок прошли, вот. и можно здесь себя похвалить, да, я молодец, я прошла этот урок, да, и идти вперед-вперед дальше, понимаете, вам кажется, что он это не принимает уже, понимаете, он начинает все обесценивать, потому что вы его так настроили когда-то, понимаете, и говорит, вот. Вот ты опять кленишься, вот ты опять такая нехорошая редиска вот это делаешь и так далее, и так далее. И начинают вам вот, вот такие вот страхи навеивать, понимаете? И вы потом опять начинаете привязываться к этому эгрегору и начинаете быть донором его, понимаете? Поэтому прекратите это делать. А наоборот, пере, пере, переучайте себя, вот это в журнале успеха записывайте. А что я сделал сегодня такого, чтобы продвинуться к своей осознанности, да, я пригласил человека, да, я сегодня побывала на щелчках, да, я практику послушал, да, я сегодня послушал хорошую музыку, да, я там сегодня сделал хорошую зарядку, да, я сегодня что-то вкусненькое приготовил деткам, там, да, а мы сегодня там сходили на хороший фильм, да, и так далее, понимаете? И вы себя вот таким образом начинаете вытаскивать, понимаете? Вот это так и есть, дорогие друзья. И сейчас давайте мы этот шаблон все вместе и друженько отработаем и выкинем его. Пусть он идет туда, откуда пришел, как мы всегда говорим. Благодарим его, что он нам помог, помог нашему выживанию. И этот шаблон, знаете, еще имеет вот.. А вот если вы вспомните у себя, если отзываться, будь тоже еще такую сторону, казалось бы, да, ну, можно сказать, да, эти люди герои были, они это для чего-то делали. Но ведь это же тоже есть моменты, когда, например, Александр Матрос который грудью закрыл пулемет да, фашистский, то есть он делал для того, чтобы, да, отряд прошел вперед, мог продвинуться, да, чтобы атаковать. Uh, то есть он последнее, вот, что он смог сделать, понимаете? А если смотреть еще в другую сторону, да, он герой, он все хорошо. Он это вот, себя подставил, понимаете? Подставил под огонь. То есть что ему, как говорится, убило его там. Понимаете? Вот. И таких случаев много в истории. И представьте, вот это вот uh, человеческие все вот эти истории, как на нас отражаются. На самом деле, если это вот копать-копать-копать, мы придем к тому, что мы придем к самому глубинному уровню, когда вообще зарождалась жизнь на земле. И вот представьте, сколько нам надо еще копать, Но там мы, к сожалению, не будем находить с вами золотые руды, мы там будем находить все то, что нужно будет выкинуть навсегда из своей жизни, из своей головы, из своего рода, из того, чтобы было следующим поколением лучше. Понимаете? Поэтому трудитесь, пожалуйста. Это вам поможет во благо. Благодарю, что вы меня выслушали. А вот благодарю, что у нас есть такой проект, который тоже мне дает, помогает мне в таких осознаниях, и также хочу благодарить вообще технологию RPT, да, и благодарить основателей, это да, Саймон и Эвент что нам человечеству дали такую крутую технику. Вот. Благодарю. Давайте с чем дальше двигаться.